Mm-hmm <laughs> Итак, добрый день всем, здравствуйте. Сегодня мы поговорим про такое уникальное событие в мировой истории. Это завоевание турками-османами города под названием Константинополь в 1453 году. И в рамках нашей темы мы будем говорить о трех важнейших пунктах нашей темы. Это, безусловно, причины завоевания этого города. Далее мы обсудим с вами ход по короне. И третье мы поговорим, безусловно, об итогах завоевания данной территории. понимаете, вот говоря об итогах, мы должны разделить все причины завоевания Константинополя на несколько сфер общественной жизни. И первая сфера у нас будет называться как политически. Кто как понимает, какие были у тогдашнего Османского государства политические причины ради завоевания этого города? Скорее всего, это привело бы к ликвидации главного врага османов Византии. Абсолютно верно. Безусловно, конечно, ведь до этого тоже предпринимались попытки завоевания этого города. В частности, мы знаем о походах Боязида первого Елдырыма, но все эти походы венчались и окончились неудачей. Но именно Махмеду II пришла эта участь, и именно ему удалось захватить этот самый город и покорить эту империю. Хорошо, а у нас помимо политических причин были также и экономические причины завоевания этого города, этой империи. Итак, поехали. Кто мне может, собственно говоря, пояснить, в чем была экономическая причина завоевания города по названием Константинополь? Скорее всего, экономическими причинами послужил контроль над проливами Босфор и Дарданелла. Абсолютно верно. Ведь мы прекрасно знаем о том, что через именно эти проливы, именно Босфор и Дарданелла играли важную роль при, собственно говоря, торговых, в морских путях европейцев страны Востока. Именно через них проходили торговые суда, и Константинополь играл очень важную транзитную функцию в этой торговле. Хорошо, замечательно. Но на самом деле у нас есть еще одна важная причина, о которой нужно, безусловно, сказать. Это у нас духовная причина. Кто мне может пояснить духовную причину этого, собственно говоря, прич... этой причины завоевания? А насколько я знаю, было высказывание пророка Мухаммеда о завоевании Константинополя. Да, совершенно верно. В свое время пророк Мухаммед говорил такую фразу Константинополь непременно будет завоеван. И как же прекрасен тот правитель, который завоюет его, и как же прекрасно то войско, которое завоюет его. Итак, спасибо большое, все большие молодцы! Вы только что раскрыли именно все причины, которые легли в основу завоевания этого города по названию Константинополь в 1453 году. Итак, хорошо, а теперь давайте перейдем к самой сути завоевания этого города по названию Константинополь. На самом деле, в тот момент у нас императором Византии считался Константин XI Париолог. Этот человек стал самым последним в Византии императором, и именно этому человеку пришлось, собственно говоря, ощутить на себе всю тяжесть того периода, и, собственно говоря, ему пришлось руководить обороной этого города. А против него, собственно говоря, у нас выдвинулся Мехмед II. Пока еще у него никакого прозвища не было, но Мехмед II впоследствии войдет в историю как Фатих. И именно Мехмед II удастся честь завоевать этот город. Дело в том, что сам себе Мехмед II прекрасно учел все ошибки предыдущих поколений. Он прекрасно знал о том, что нужно было сделать для того, чтобы впоследствии избежать тех самых проблем, которые были у турков-осман и у предыдущих султанов когда они пытались завоевать этот город. И а, что он начал, собственно говоря, делать? Изначально, еще зимой в 1451 году, он начал рассуждать о том, какую наиболее лучшую стратегию можно было бы применить при завоевании данного города. И для того, чтобы... Собственно говоря, завивать этот город нужно было подготовить армию. Хорошо, у нас были янычары, это у нас пешие войско, у нас были сипахи, это у нас, безусловно, конница. И, безусловно, нужно было говорить о том, какова же была численность данного войска. По разным оценкам, по мнению одного из историков ученых, это у нас аронда Давыдович Нович, он приводит нам такие цифры: он говорит о том, что для завоевания города под названием Констанополь ему Мехмеду II понадобилось около 150 тысяч войска. Помимо этого, ему нужно было набрать более 150 единиц флота. И, безусловно, ему понадобилось еще очень важное оружие, о котором я скажу чуть попозже. Итак, обратите внимание. Обратите внимание на следующую ситуацию. Мы в данной схеме видим, собственно говоря, сам маршрут, сам этап, сами действия, военные действия, которые обернулись для византийцев провалом, и турки-османы смогли их покорить. Безусловно, обратите внимание на то, что мы по данной схеме видим такую крепость, которая называлась как Анадолу Хисар. Анадолу Хисар – это та самая крепость, которая была сооружена еще в эпоху правления Баезиды первого Елдырыма, и впоследствии нужно было построить еще одну крепость на другом берегу Баскады, Босфорского пролива это у нас Румели Хесар. Эти две крепости играли очень важную роль. Дело в том, что именно через Черное море европейцы могли попасть по Босфорскому проливу и напасть на турок Осман с тыла, и тем самым, собственно говоря, поход мог закончиться неудачей. Если мы видим по карте, вот этими зелеными. Фигурме изображается у нас турецкий флот, и для того, чтобы прикрыть э, тыл, нужно было соорудить эти крепости, которые могли бы отбивать вражеский флот. Сама же ставка Мехмеда II, она была вот в этой стороне, собственно говоря, ближе к восточной, восточной части Балканского полуострова. Дело в том, что сам Мехмед II направился со своим войском именно из столицы, потому что дальше западнее от города Константинополь у нас будет, собственно говоря, была столица тогдашнего Османского государства, это город Эдирна. Хорошо, теперь обратите внимание на следующую ситуацию. Сама же осада этого города, сами военные действия начнутся именно 6 апреля 1453 года. И эта осада по факту не была такой простой и легкой. Дело в том, что греки, они, у них был некий опыт для обороны, потому что до них, до Турук-Осман, еще ранее арабский халифат тоже предпринимал попытки завоевания, поэтому чисто оборонительные функции сами греки выполняли очень даже неплохо. И безусловно, те самые стены, которые достигали более 20 метров, очень сильно помогали самим византийцам держать оборону своей крепости. И для этого, прекрасно понимая, о том, что нужно что-то новое, о том, чтобы захватить данный город, нужно нового вида вооружения. понятно дело, только средневековыми катапультами, таранами и другими орудиями здесь было не обойтись. Нужно было создать что-то новое, новое оружие, которое принесло бы успех для того, чтобы завивать этот город. И этим оружием у нас здесь, здесь лишь отчасти видно это оружие, здесь поближе мы можем разглядеть, это у нас а, пушка, султан-пушка, или по-другому называют как Осман-пушка. В историю она вошла также под названием как базилика. Эта пушка была отлита специально для того, чтобы завивать и присоединить к османскому государству город Константинополь. И его отливал специально по заказу венгерский инженер по имени Урбан. И просто представьте себе которое, оружие, которое могло стрелять на расстоянии двух километров. Сам вес этой пушки достигал трех тонн, а, длина от четырех до двенадцати метров, ядра весили от полуцентра до 700 килограммов безусловно это была внушительная сила и мы можем сказать о том что султан пушка сыграла очень важную роль при завоевании города константинополь так вот на самом деле, даже при помощи такой пушки невозможно было сразу ощутить все мероприятия, которые были направлены на завоевание этого города. Хотя, между прочим, нужно сказать о том, что, так как эту пушку отливали у нас именно в Эдирне, именно в Эйдирне, и сегодня у нас есть памятник как Махмеда II Фатиху, так и, собственно говоря, макеты тех самых пушек с ядрами. И во время осады... Все очень сильно затянулось, и с каждым днем процесс завоевания он осложнялся тем, что чисто морально уже османам, туркам было сложновато идти на новый новый штурм, потому что они считали то, что э, и так, во-первых, провизия заканчивается. Во-вторых, чисто морально каждый раз идти и не завоевав э, город, возвращаясь, морально было тяжело идти на новый штурм. И, собственно говоря, так как сам штурм длился 53 дня, а в какой-то момент два визиря решили между собой поспорить на совете. Дело в том, что созвали совет, и на одном из советов был такой человек по имени Хриль-Паша, это великий визирь, который посчитал то, что было бы лучшим оставить этот город и перенести осаду на другой момент, на другую дату, возможно, даже на другой год. И с этим не согласился у нас другой визирь по имени Саган-Паша, он заподозрил Харили Пашу в том, что, скорее всего, этот человек у нас является, возможно, предателем, и его мнение оно является ошибочным. Нужно продолжать осаду. Нужно продолжать осаду. Дело в том, что количество, как говорил в свое время Гегель, переходит в качество. И поэтому вот в этой связи мы прекрасно знаем о том, что численное превосходство османов было велико, потому что 150 тысяч армия против 6 тысяч самих греков и 3 тысяч наемников со стороны Венеции и Генуя, они свою роль э, сыграли бы, но не, ненадолго. И поэтому сиуэль, здесь нужно было подождать, по мнению Саган Паши. А Хариль Паша уже читал, то, что если вдруг мы будем дальше осаждать, то через какое-то время европейские страны могли воспользоваться тем, что османы сейчас чисто морально уже подустали, и могли на них напасть с тыла, собственно говоря, и со стороны Балканского полуострова. Дальше. Обратим внимание на то, что этот человек впоследствии Харили-Паша, он был казнен, и все-таки Мехмед II решил, он принял решение о том, что нужно идти дальше, нужно продолжать завоевывать этот город, нужно его штурмовать, и тем более султан Пушка, она пробила брешь в одной из стен этого города. И в этот самый день, 29 мая 1453 года, во вторник, случилось это важное историческое событие, именно в этот день, Войска Махмада II проникает в сам город, и, собственно говоря, город пал. Византийцы потерпели поражение, а сам император Византии Константин XI Палеолог был убит в этот момент. Что же произойдет у нас потом, впоследствии? И даже по этому поводу вышел фильм в 2011 году под названием «Завоевание. 1453 год», который, между прочим, был снят именно турецким режиссером, который показал ту самую ситуацию, вхождения, хоть и фильм художник получился но он в определенной степени достоверно потому что сам мехмай второй он не тронул местных жителей то есть он не тронул местных жителей потому что представьте себе если бы он бы казнил местных жителей будь даже они иной веры иной культуры иной нации он бы выглядел в глазах общественности на тот момент а, в какой-то степени как а, кровавым деспотом и он этого не сделал он прекрасно понимал о том что эти люди могут впоследствии принести пользу о том что эти мирные жители они тоже были а, а, владельцами определенных ремесленных цехов, и они также были у нас хорошими мастерами в различных ремеслах. И поэтому, собственно говоря, это событие, оно и тем же закончилось то, что все права и привилегии местных жителей, они были сохранены. Ну а теперь я предлагаю, собственно говоря, перейти к обсуждению итогов данного процесса. Итак, отлично, а теперь давайте обсудим еще раз а, итоги завоевания города под названием Константинополь. Итак, первый итог, который мы можем у себя обозначить, он тоже будет называться как политический. Только здесь нужно будет детально раскрыть это понятие. Итак, как вы считаете, какие же у нас были политические итоги завоевания этого города? Итак. Насколько я понимаю, у османского государства вырос авторитет в мире. Отлично, да, конечно же, совершенно верно, ведь до этого ни одному государству, ни европейскому, ни другим государствам не удавалось покорить этот город, да, отлично. Кто еще может добавить по поводу политических итогов? Я думаю, что дальше произошло ускорение расширения территории империи. Отлично, замечательно, конечно Если мы здесь можем добавить своими примерами Мы должны обязательно сказать о том Что после этого чисто морально Уже против Мехмеда II было другим странам Очень тяжело воевать Потому что он получил прозвище Фатих Что переводится как у нас завоеватель Также у нас Османское государство Стало теперь официально уже считаться империей И после этого Мехмед II сможет завоевать Окончательно и присоединить к Османскому государству Все оставшиеся страны на территории Балканского полуострова Безусловно, это у нас и остров Морея или иначе мы его можем назвать как Пилопонесский остров, который находится на юге Греции. Помимо этого у нас были другие страны, как Валахия, Молдавия, Сербия, Болгария. Все эти страны окончательно были включены в состав османского государства. Но это только на территории Балканского полуострова. Если мы обратим внимание также на территорию Малой Азии, потому что был предпринят последствий поход на территорию Малой Азии, потому что именно в Малой Азии оставалось спасение греческое государство под названием Трапезонская империя, которая тоже будет покорена в 1465. В первом году. Далее будет покорение а, и подавление восстания Караманского белика, и впоследствии а, приведет к тому, что Мехмед II дальше отправится в поход и сможет также присоединить часть территории государства под названием. А Коэну, где был султан по имени Узун Хасан, и еще нужно отметить то, что в 1475 году также была присоединена территория южной части Крымского полуострова, а само Крымское ханство стало вассалом Османской империи. Отлично, хорошо. Можем ли мы еще что-нибудь добавить по поводу политических итогов? Также был перенос столицы в Стамбул. Отлично. Совершенно верно. Имея очень важное геополитическое значение этого города. Этот город да, совершенно верно был, получил статус столицы, и он будет сохраняться в этом статусе до начала 20 века. И только после начала 20 века, с приходом к власти малята Тюрка, этот город перестанет быть столицей, а столицей у нас уже будет город Анкара до сегодняшнего времени. Хорошо. По поводу политических причин, мы все, вернее, политических итогов, мы все видим о том, что а, итогов было много. А по поводу экономических, можем ли мы что-нибудь еще добавить по поводу итогов именно экономических а, последствий данного процесса? То есть это началось великое географическое открытие, это завладение важными морскими путями черных и средиземных морей. Итак, да, конечно, совершенно верно. Именно благодаря тому, что теперь османы, турки стали контролировать территорию Босфорского и Дарданелльского проливов, именно территорию через Черное Средиземное море, теперь европейцам пришлось искать другие альтернативные пути для того, чтобы, собственно говоря, попасть на территорию стран Востока и вести с ними торговлю. И безусловно, для этого им пришлось, собственно говоря, выходить в открытый океан, а именно Атлантический океан. Именно страны, такие страны как Испания и Португалия, именно они первыми стали совершать великие географические открытия, именно, собственно говоря, благодаря этому мир стал постепенно меняться хорошо и вкратце можно тоже обозначить небольшой тоже момент по поводу духовных итогов кто может пояснить если я правильно понимаю то османская империя стала выглядеть как единоличный лидер исламского мира. Итак, да, с тобой безусловно можно согласиться, потому что завет и, собственно говоря, слова пророка Мухаммеда смогли осуществить не сами арабы, которые все время стремились завоевать этот город, а именно турки-османы, которые впоследствии потом, собственно говоря, приобретут правильный статус величайшей исламской державы на тот момент. И, безусловно, это будет продолжаться до великолепного века, до 16 века, и уже после Сулеймана Кануни, именно после этого момента, постепенно уже Османская империя будет угасать и терять свою величайшую могущество, которого она добилась именно после завоевания Константинополя в 1453 году. И, безусловно, в конце мы должны сказать о том, что именно с этого момента, после этих всех процессов, именно после завоевания этого города, у нас мир меняется. То, что у нас теперь Средневековье заканчивалось на этом, и, как полагается и принято большинствами историками в плане приоритетов, теперь у нас начинается новая эпоха. Эпоха нового времени.